Уважаемый Егор Кузьмич, уважаемые депутаты, искренне рад видеть и приветствовать вас в зале заседания Государственной Думы и хотел бы еще раз поздравить с победой в тяжелой, нелегкой борьбе. Сам факт избрания Государственной Думы, сам факт начала ее работы, это хороший знак и хороший шаг на пути формирования демократического общества в, нашем, в нашей стране, в нашем государстве. И я искренне и сердечно хочу поздравить и вас, и себя, и всех наших сограждан с этим событием. Поздравляю вас. Сегодня вы открываете новый парламентский сезон. Он начинается в знаменательном 2000 году. И очень хотелось бы надеяться, что работа этого состава Государственной Думы станет качественным новым этапом в истории отечественного парламентаризма. Демократического, профессионального и политически взвешенного. Конечно, вы приступаете к работе не с чистого листа. Вам есть на что опереться. Это и деятельность двух предыдущих составов Государственной Думы. И те исконно российские традиции, которые восходят к парламентскому опыту дореволюционной России. Я уже не раз говорил, что вторая половина прошлого года во многом, по многим параметрам может считаться примером эффективного взаимодействия исполнительной и законодательной ветви власти. Именно этот тип сотрудничества принес хорошие результаты для страны. Взаимодействие и наш совместный деловой настрой были оценены людьми. Показали, что власть может быть единой и консолидированной. Поэтому и новая Государственная Дума, может с уверенностью рассчитывать на конструктивное, открытое взаимодействия с, с федеральным правительством. Как исполняющий обязанности президента страны, также обязан и готов оказывать в вашей работе всемирное содействие. Еще раз подчеркну, мы не делали и не будем делать депутатский корпус, делить депутатский корпус на своих и чужих. Для нормальной работы нам нужна максимально широкая опора в Государственной Думе. И это не политическая, а сугубо прагматическая позиция. Уважаемые депутаты, парламент – это, образно говоря, горячий цех законотворческой работы. В нем получают законченную форму важнейшие для страны решения. Многие из них напрямую связаны с разрабатываемой сейчас стратегией долгосрочного развития России. Но без законотворческого и законодательного обеспечения, без поддержки парламента нам никогда не подойти к реальному результату, какие бы благие цели мы перед собой не ставили. Поэтому, вот хоть Егор Кузьмич назвал себя юнгой. Но я думаю, что он юнга только по процедурным вопросам. На самом деле, опыта у нашего сегодняшнего председательства еще достаточно. И я поддерживаю его призыв к депутатскому корпусу о том, чтобы депутаты включились в работу по определению стратегии развития России на ближайшее время. Хотя бы на ближайшие 10 лет. Начало работы нового парламента фактически совпало с началом самой короткой кампании по выборам президента страны. Не позднее середины апреля в России будет избран новый президент. Мы все понимаем, какими ответственными для власти в целом будут эти месяцы. И потому наша общая задача – обеспечить слаженную и беспребойную работу всего государственного механизма страны. Но уже в этот период именно вам предстоит начать важную работу, закладывать основы законодательства нового века России – это значит законодательство политически целесообразного, экономически обоснованного, обоснованного и юридически точного. Я также очень рассчитываю, что Нижняя Палата Парламента, не затягивая с организационными вопросами, и я думаю, что начало положено неплохое в этом смысле, оперативно рассмотрит и примет первоочередные федеральные законы, Законодательный процесс в стране, несмотря на избирательную кампанию, должен оставаться непрерывным. Поэтому при формировании плана законопроектных работ просил бы вас сделать все, чтобы не создавать законотворческого, законотворческого правового долгостроя. У нас с вами еще не принято 8 из 15 федеральных конституционных законов, а без них невозможна реализация многих базовых положений основного закона. Не приняты кодексы, регулирующие важнейшие сферы общественных отношений земельный, трудовой, уголовно-процессуальный, гражданско-процессуальный кодекс. Не терпит отлагательства принятия целого ряда актов, непосредственно затрагивающих права и свободы граждан. Например, закон об альтернативной службе. Я просил бы вас также не откладывать в долгий ящик проекта социально-экономических актов, внесенных правительством, среди которых закон об инвестиционных фондах, о порядке установления размеров социальных выплат и иных платежей в Российской Федерации и многие-многие другие. В том, что эти и другие важные законы до сих пор не приняты, виноваты, конечно, не только депутаты предыдущего созыва. Должен признать, и об этом мы говорили довольно откровенно на встрече с лидерами фракций, которые прошли в Думу этого созыва. Должен признать, что в предыдущий период законодательная инициатива правительства проявлялась довольно слабо. Это видно и по той невысокой доле актов, внесенных кабинетом министров, в ее соотношении со всем массивом рассмотренных законопроектов. Это было заметно и по выбору предмета регулирования, да и по качеству подготовленного материала, которое очень часто оставляло желать лучшего. Именно поэтому ветировалось президентом. Хорошо понимаю, что законотворческий процесс не может быть перегружен. И потому так важно правильно расставить приоритеты и совместно думать над теми задачами, которые действительно неотложны для государства и общества. Думаю, для всех нас, и для правительства, и для Государственной Думы, Одинаково полезно не только предварительно согласовывать план законопроектных работ, но и совместно определять приоритеты направления законотворческой деятельности. Нам нужно экономить рабочее время друг друга, а также максимально уходить от декларативных и всякого рода декоративных актов, не обеспеченных недостаточными средствами, нереальными механизмами их исполнения. Обилие таких законов, невыполнимых ни сегодня, ни в ближайшее будущем, Никак не украшает нашу правовую систему, а лишь засоряет ее. А в целом, пагубно влияет на общество, подрывает авторитет и доверие к власти в целом. Уважаемые депутаты, в новую Государственную Думу пришло много новых политиков. Парламент обновился почти на две трети. Больше в этом корпусе и независимых депутатов. Многие из них, люди из регионов, молодые их имена пока неизвестны широкой публике. Это в целом очень хороший знак для общества. Очень хороший знак обновления. Но это также означает, что новым парламентариям придется буквально с колес осваивать очень сложную профессию законодательную и очень важную для общества. Кроме того, придется заниматься делами, которые уже были начаты депутатами Думы предыдущего состава. Я пожелал бы им успешной работы и быстрого включения в законотворческий процесс, а также хорошего сотрудничества с депутатами, у которых есть опыт законотворческой работы. В заключение хотел бы напомнить, что в марте этого года мы будем отмечать десятилетие нового российского парламентаризма. В 1990 году был избран съезд народных депутатов России. Прообраз первого в нашей новой истории парламента. Идеологическая работа разделила тогда депутатов на два непримиримых лагеря. И имела тяжелые последствия для страны. И все мы вправе, не вправе забывать, что депутаты это представители народа, которые им избраны и перед ним ответственны. Пришло время вернуться к истокам. потому что четко определяет само слово «народный». Народный депутат. В этом зале представители разных партий и разных движений. И наверняка каждый убежден, что лучше других знает, что нужно для страны и что нужно для людей. Но согласимся, невозможно двигаться вперед, если ориентироваться лишь на собственные представления и взгляды. Я глубоко убежден, у нас как единой власти никогда не будет успехов, если, что называется, не работать в единой упряжке, а по-прежнему спорить друг с другом, и чаще всего по очевидным вещам, по мелочам. Нынешний состав Государственной Думы, Дума, нравится это кому-то или нет, представляет собой реальный политический срез общества. Является объективным показателем его общественных настроений и приоритетов. Это объективно, вне зависимости от того, что в процессе избирательной кампании было много проблем. Мы этот выбор понимаем и принимаем. Исполнительная власть готова с новой Государственной Думой плодотворно сотрудничать. Россия вступила в новую полосу своего развития. Нам вместе много предстоит сделать. И потому политике борьбы и выяснения амбиций должен быть, наконец, положен конец. Политика сотрудничества и взаимных ограничений – это единственно возможный и общий путь взаимодействия и ветвей власти в современной России. Позвольте вас еще раз поздравить с началом работы Государственной Думы России Третьего Созыва. Пожелать успехов на законотворческой ниве во благо страны, в интересах всех граждан Российской Федерации. Поздравляю вас и спасибо вам за внимание.